Я проснулся от того, что надо мной летит птица Могла бы колоситься ложь И Мы живем так, как будто ничего не случится И вдруг апостол с веслом о а знаниях Бынь да положь Нам в голову, что даже на солнце есть пят. И с каждым годом северный полюс южный Но Господь создал вера того, что это было приятно Если что-то не так, всегда есть семеро из-под камней У зимы гору в бухтура стальной двери торчит стрела Не спрашивай меня, как дела, я не смотрю вниз Бросает меня камень, Мы идем под знаменем Того, что горит всем пламя. Ноги давно не оскорбляла подушка, И каждый новый дом стирает все, что я знаю. А лопные двери скребутся те, кого видят точно. Я говорю им, пардон, друзья, кажется, я вас не звал, У зима гору в бухту, выкрала, В стальной двери крошит стрела, Не спрашивай меня, как делать. Не смотрю вниз, Хоть бросают меня там, Мы идем под знамением того, что горит им пламя. Слова звучат, как будто это шара, И каждая нота, как будто бы она ни о чем Но я пою, и если ты слышишь, что это нога, Когда слова станут в дверь, музыка будет включена. У зиму гору в два В стальной двери горит стрела Не спрашивай меня, как дела Мы идем под знаменем того, что горит синем пламя. Кризис. У его в пройдет теплый дом, Волна чаши дын и столбом. Не спрашивай меня, где здесь он? Где я, как сон?